Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня покажу вам, как можно зарабатывать очень круто и очень много, не поднимая, не поднимаясь, как говорится, с дивана, да, как я сегодня целый день сижу на кресле, не поднимаясь. И я уже заработал 1,7 BNB в новом проекте Express Game, Express Smart Game. Это такой смарт-контракт. Так, я не буду вам объяснять маркетинг и как все это работает. Я покажу вам, как можно здесь активироваться. Итак, у меня есть э, второй аккаунт, точнее я буду его сейчас при для, для вас создавать. И мы с вами, э, как говорится, все сделаем с нуля. Вот. Представьте, что вы вот открыли свой Metamask кошелек э, и взяли э, реферальную ссылку. Давайте возьмем реферальную ссылку, ее я вам оставлю вот снизу в описании данную, к данному ролику. Вот она. Копируем реферальную ссылку и также ID. Даже ID давайте скопируем. Вы можете реферальную ссылку ставить у себя в MetaMask браузере. Нажимаем Fast Registration. Вместо однерки вставляем сюда номер ID. Это 308 717. Да. Выбираем себе пакет. Сейчас нам доступен самый маленький пакет. Это на. 0.14 BNB и на 0.2 BNB я специально заготовил на 0.2 BNB и вот мы будем его и активировать а не получится так на 0.14 давайте попробуем так все подключились и нажимаем activate express подтверждаем идет активация это может занять некоторое время ну все отлично теперь он также предлагает connected э, то есть законектиться с ботом вы можете законектиться с ботом ну так как я уже с ним законнектен я вам это показывать не буду закрываем это окошко все попадаем на свою страницу можете несколько раз, несколько раз обновить Здесь мы заходим в логин Your Account Подписываем И вот Мы оказываемся на своей странице Здесь как видите вы получаете Сразу реферальную ссылку То есть раздавая ее друзьям Вы получите небольшой бонус Также вы здесь увидите Пакеты С различными пулами так, У меня в кошельке сейчас 0,033 Ага мне сейчас не хватит, вот на следующий через 4 часа откроется данный третий пакет, на него мне как раз таки его и хватит, этих остатков вместе с тем, на четвертом уровне мне дважды упадет э, выплата по 0,14 BNB понимаете, и эти суммы попадут сразу ко мне в кошелек вот видите 0,033 BNB та же сумма, что и находится у меня в Metamask кошельке, вот как видите все интегрировано, все связано. На своем основном аккаунте я уже активировал 11 левел. И моя задача сейчас максимально как можно больше аккаунтов активировать. То есть здесь не нужно быть миллионером. Здесь каждый второй может активировать максимальный уровень. Но для этого ему нужно просто пошагово идти. То есть дождавшись двойную выплату с этого аккаунта, вам достаточно ее будет для того, чтобы активировать вышестоящий аккаунт. Вся фишка в том, что когда вы активируете вышестоящий аккаунт, Стол, да, скажем Вот с этого стола Уже не то чтобы два раза Он на всю жизнь на постоянной основе отсюда вам будет прилетать В порядке очереди Буквально вчера ночью зарегистрировался И уже получил на своем аккаунте Давайте я вам покажу, кстати На своем основном аккаунте Я уже получил выплату Порядка, не порядка, а вот. 1.7 BNB. Видите? Так что, зарабатывайте двигайтесь быстрее. Эта тема будет сейчас очень жаркой. И сюда будут подключаться многонаселенные страны. Так что нам нужно быстрее них попасть в пулы. Ну что ж, друзья, регистрируйтесь. Если есть вопросы, пишите в личку, в директ. Оставляйте комментарии, лайки. Всем удачи. Пока-пока.